Hello. Hello. Hello. Oh, yeah. Do you speak English? Yeah. What is the name? Gizard. My name is Ricardo. Nice <gasps> wow. Wow. Wow. to meet you. italia Italy. Russian, Russian. Russia. Yes, Russian. Yeah, yeah, yeah. yeah. Russian, Russian водка. Водка. Русский водка. Кух. Я чуть-чуть русо. Ищу жену. Меня. Меня. Тебя, да? Да, есть, yes, есть. Yes. Yes, yes. Two, yes. two, two, two... two... Сколько two... лет? Seventy. Yes, yes, yes. No, no. yeah, yeah. Seventy. Yeah. Как с тобой? Связаться. Инстаграм. Неу. Неу. Неу. Инстаграм. Неу. Напиши номер. Мой юрист свяжется. I oh, know. Yeah.